Значит мы ведем, я вас уведомляю, что ведется видеопротокол Зафиксирую, что было у вас нарушение Да, с 8 -го, 10 -го, -го. То есть были представлены документы Сейчас то, что хотите? Сейчас мы ведем видеопротокол нарушения Какого нарушения Ну вот было же нарушение, было вот. Ну, как? вот смотрите Значит, Вот я вам предоставляю документы Подождите выдавать. Вы... Я веду для... видео протокол, ну Зафиксирую. Как понять? Что как сейчас понять в данный нужно? момент вы хотите? Я, я пришел к вам. Отправить, получить, что хотите. Я пришел разобраться. В данный что момент было написано, какого числа? 28-го. 28 До настоящего uh -huh. времени никаких действий не произошло. Еще раз. Ведется видеопротокол. Какой, какой из этих представленных образцов является документами? Вы сейчас мне экзамен уступили? Я вы не сейчас... экзамен, я фиксирую... Пожалуйста, улучшите... Ваш... Что вы хотите вы сейчас? Я хочу на данный момент узнать. Вы мне отказали предоставление угу. услуги. Вы написали свою претензию. Да. Я эту претензию зафиксировала я... и отправила в Я в вас еще раз спрашиваю. Какой из этих документов является удостоверением личности? Вы солдат срочной службы? Я являюсь гражданкой. Я, я, я, я, под... вам... <соцентр> <соцентр> я вам потом представлюсь, да. кто Мне и что. И что... И так, на так данный момент... На я... данный момент я здесь нет документов, удостоящих личности. Все, срок. я вас понял. Подожди Собираем. Давай. Давай. Так, пожалуйста, представьтесь на камеру. <соцентр> вот мы, видишь, пожалуйста. Бейджик, там нет фотографий ваших. Я не могу удостовериться, что это вы. Что я должна вам ну, показать? Ну на Заборе там может тоже хочу Что, что я должна вам показать? Паспорт. Я не имею права вам показывать его. Я не обязана вам предоставлять паспорт. Хорошо, все, мы вас услышали. Хорошо. Так, прошу выдать по данному извещению корреспонденцию. Ваша корреспонденция уже ушла по истечении срока хранения. То есть видите, вы мне я? подождите. Вы То есть вы мне отказали. Да. В услуги, да? Да. И данная корреспонденция ушла. Ушла по истечении срока хранения. А куда она ушла? В архив. В архив. Да. Доверены. Ознакомьтесь. Зачем она мне нужна? Ну что я, кто я такой представляю, Нет, что я представляю вы Юр лицо. Подожд... Не надо представление устраивать. Давайте как, так. Как не надо. Вы пришли я... за, за услугой. Я вам ее не могу оказать, потому что ваше письмо ушло по истечении срока хранения. Так. Вы оставили претензию. Я претензию приняла, отправила в У меня к Всё. вам еще будет претензия? Задавайте претензии. вопрос. Доверенности мне давать не надо, потому что вы на сегодняшний день ничего не получаете. Вот если бы получили отправление, тогда бы я бы вас потребовала подать. Хорошо. У меня есть вот такое извещение. Ну что? Но. То есть вы хотите получить отправление сейчас? Вы нет, подождите, дайте сюда, дайте сюда. Как? Я не понимаю, что вы хотите. Я хочу получить почту. Во-первых, я хочу увидеть данное письмо, Зур, какое? которое. Направлено вот по этому адресу. Ну вот, давайте я вам запомните, я вам выдам его без проблем. Что я должен заполнить? Оборотную сторону. Оборотную сторону. То есть да. здесь я должен что? Вы здесь. Я могу сама заполнить. Пожалуйста, предоставьте мне ваш паспорт, который должен... Хорошо. Имити... Федер... Федеральный закон 152 о защите персональных данных вам известны? У меня есть приказ 98П. Покажите мне. Пожалуйста, вот там папка... Нет, вы комиссия, мне вы документально вы... покажите. Я вам скажу, что имеет приоритет. 90... Федеральный закон или приказ? Я, я сотрудник Почты России. Вот. Я подчиняюсь. Хорошо. Продиктуйте мне. Возьмите что и продиктуйте. Именно? На что вы ссылаетесь. Я, я хочу видеть. 98-й П-приказ. Покажите. Правила оказания. Покажите. Что... Вы мне выпустите, может быть? Да, конечно, сам. конечно, без проблем. Вы скажите, я вас выпущу, без проблем. Я же не знаю, что здесь. Так вы мне не даете говорить. Все? Вы только задаете, я понимаю, что но вам я нужно устроить шоу. Но... Это не шоу, это вы... шоу поверьте. Не обращайте внимания, это представители секты, свят... свидетели. Свят... Свят... Свят... Так, вы еще раз, в... еще раз. Как вы назвали? Вещина, идите отсюда, а Я не вам говорю, очень не вам сел. говорю. Не мешайте работать людям, устроить цирк. А вы кто такой? Пожалуйста. Ой, отвори. Как понять, отвори? Вы как вы со мной Странпали, разговариваете? я тебе сказала. Я тебе сказала. Выйди отсюда вы а, вы. со своим фотоаппаратом. Ты посмотри, Ого. какое чмо. Людям Тихо, тихо, тихо, тихо. Не ну, надо, надо ну, Мужики взяли в доме. этого. Правило оказания услуг почтовой связи. Угу. Статья 33. третья. Хорошо. Да, ну, прочитайте, прочитайте мне Что озвучьте. Именно, что именно на что вы ссылаетесь, как что написано и как так далее. Я ссылаюсь угу. на 94-й приказ, 98 п приказ. Хорошо. 98 п. Коль уж вы же задали вопрос, угу. дайте мне ответить. Да, да, да, конечно. Которая регламентирует, что вручение простой, ой, заказной корреспонденции угу. регламентируется угу. правилами оказания почтов, услуг почтовой связи. Это оно? Да. Читайте. Но. Читайте вслух, пожалуйста. Что именно я должна сказать? Ну почитать? вот желтым написано. Пункт второй Читайте вслух. Зачем я должна вслух читать-то? Ну а как? 512. Слушайте, вы, вы что сейчас от меня хотите? Ну что вы нарушаете конкретно, сейчас? Конкретно да, мне вы... скажите, что вы вот хотите. Вот смотрите, общее положение вашего, вашего. Так, давайте, короче, потому что у меня еще клиенты стоят, люди, а, понимаете? Нет, мы я пока не могу. закончим. Мы, что мы, сейчас, мы, мы, сейчас вызовем, мы, мы сейчас вызовем полицию, вас... что за Рати составление подросткового. Давайте, вызывайте. Вот сейчас я значит, вы... значит, читаем. Ну, Общее положение. 28. Пункт второй. Операторы почтовой связи оказывают пользование услуги почтовой связи на договорной основе. У нас есть там с вами договор. Скажите, пожалуйста, у нас так, с вами договор есть. Все свои вопросы вы можете... если Я вот некомпетентна в этом вопросе. Ну как некомпетентна вы? Поэтому мне, вы мне, пожалуйста, вы сложите мне, вы в письменном виде, а я приму у вас согласна нет, и не, отправлю вышестоящее организацию нет, да, нет, Дальше. Дальше, дальше, дальше. Вот решение суда. Где водительское удостоверение? Мне не надо И... это показывать. Хорошо. Дальше. Теперь будем узнавать, выяснили, кто я такой, да. Теперь будем узнавать, кто вы такой. Вы как представляете акционерное общество Почта России. Правильно я понимаю? Правильно. Правильно. Это ваша выпуска, если это в вашей компании. Я не могу, ну вот она она, пожалуйста, смотрите. Нет, нет, нет, ну вот Но это Я ваш... не могу вот так вот просто, наверное, наша. Да я не могу сказать, вон она, она висит, я и по памяти ее не помню. Вот это, да? Да, да, можете так. сравнить. Дальше читаем. Прошу зафиксировать. Лицензия. 2018 -го года. Значит, выдано Федеральному государственному тарному предприятию. Почта России. ОГРН и РНН. ИНН предприятия. Семьдесят семь, двадцать четыре, двадцать шесть, шестнадцать, десять. Значит, Огрн Сто три, семьдесят семь, двадцать четыре, два ноля, семьдесят два, семьдесят шесть. Огрн Акционерное общество Почта России 11, девяносто семь, семьдесят четыре, шестьдесят два ноля, три Данная лицензия не является и не принадлежит. Акционерному обществу Почта России. выводите людей в заблуждение. Можете оставить свои претензии вот в книге жалобы, предложений, пожалуйста. Я, я в суд пойду. Можно потише, вообще ничего не слышно, как оператор разговаривать. Что кричите Я громко просто говорю. Ну, а, а не надо громко разговаривать. Я веду видеопротокол. Да. Сведения о имеющим право действовать. От имени юридического лица без доверенности Акимов Максим Алексеевич. У вас есть доверенность от генерального директора? Пожалуйста, обратитесь в Сургутский почтан для разъяснения, да, вышестоящей организации. Хорошо, нету. Угу. Выяснили. Согласно выписке ЕГРУЛ, у вас находится филиал, называется ОФСП Хантым. Мансийского автономного округа. ОСФ. Под... ОСФ. О, ОСФ. О, П -С. О, да, но это название, это не есть организация. А не бывает, да? То есть вы это тоже не понимаете, да? Понимаю, вы понимаете, что вы сейчас на данный момент совершаете преступление? Статья 14.8 КОАП РФ. Нарушение прав потребителей. Вы прави пожаловаться на меня. Оставьте свои претензии, пожалуйста, в книге жалоб. Статья, статья 330 УК РФ. РФ. Самоуправство. Это уже уголовная статья. Угу. Женщина, а вы имеете право служить человека без маски? Где? Вы где, написан? а а где написано? Вызывайте милицию, допускай да да. мозги тут не компостируют да. не Девочки, пожалуйста, зафиксируйте вот это самое. фамилию у нас есть Пожалуйста, зафиксируйте людей, сейчас разгардию разом А мне не нужно, я вас сфотографирую, чтобы без маски Права качать. Да. А вы оставьте, Можете, пожалуйста, вы оставьте нам пожалуйста, свои координаты Не вы, вообще без маски. Вы как свидетель будете, хорошо? То есть вы отказываетесь мне выдавать почту, да? Правильно я понимаю? А вы мне заполните на оборотную я сторону? Не давайте запас... повредите мне пожалуйста паспорт Я вам паспорт могу показать Да, и я вы зафиксирую удостов... И вы удостоверитесь да. что да. есть я я. Нет, не обязана Ну, в таком случае я вам имею право полно отказать Более того я вам имею право отказать Потому что вы находитесь без Нет. маски так. Так. так, Расскажите пожалуйста такую ситуацию Для какой Или цели вы не Искажаете не хочешь, данные? Именно? Кому? Здравствуйте, это вас беспокоит отделение связи номер 18 по улице Островского, 121 один. У нас в отделении сейчас в операционном зале находится два гражданина, которые категорически отказываются одевать маску. Сургутский почтам, 18 почтовое отделение. Да, Островского, 21-21, да. 18. Фамилии имеются, в видеосвязи у нас имеются, свидетели имеются, если вы поняли. Моё фамилия Елена Алексеевна, начальник отделения. Еще раз прошу вас, оденьте маски. Марка ну. Слушай, я отказываюсь вас обслуживать. На основании чего? Ну, потому что без маски. Ну, вот вы на основании чего? Вы можете сказать, вы, вы отказываетесь? Вы мне отказываетесь предоставлять паспорт. Я вам предоставил паспорт, Я обязан. Но я, я запрещаю сбор персональных я... данных, обработку. Хорошо, понимаете? я вас выслушала. Теперь По можно я отвечу? федеральный закон. Теперь можно я да? отвечу? конечно, да. Вы меня не перебьете. Вы мне дадите сказать? Коли же вы снимаете, наверняка вам нужен полный, развернутый ответ. Слушаем вас внимательно. Так вот, на, 33 статьи, ой, на основании 33 статьи почтовых правил оказания услуг почтовой связи, угу. который, который я обязана исполнять как сотрудник почты России, угу. я обязана зафиксировать ваши данные паспорта, угу. зафиксировать, вы можете не заполнять, но я обязана это сделать, заполнить. Угу. Наминование документа, то есть паспорт, угу. серия номер паспорта, кем когда выдан, ну и дальше вы должны поставить дату, подпись, расшифровку подписи. Хорошо. Я ссылаюсь ага. на ваш же приказ Министерства связи угу. согласно постановке общих положений правил. Заголовок 1. Пункт 2. Операторы почтовой связи оказывают пользователям услуги почтовой связи на договорной основе. У нас, у меня с вами договора нет. То есть мне э, ваши внутренние распорядки, я не обязан им подчиняться и так далее. Я основываюсь. На федеральный закон 152 о персональных данных. Запрещаю обработку. Вы как гражданин, конечно, имеете право. Я как сотрудник Почты России должна подчиняться. Это ваши подчиняться. внутренние, они, они ко мне никаких ну вот, отношений вот, не вот имеют. Вот на основании моего внутреннего как раз я Здесь и... Чет, Здесь четко и ясно написано, что у меня с вами договора нету. У, меня у вас может быть есть написано? договор между вами и администрацией города. Возможно, но я с ним не знаком Ознакомьтесь, если есть Своими действиями я ссылаюсь на решение 15-го арбитражного апелляционного суда На постановление от 16 мая 2012 -го года Дело А-32-48-367-211 Прошу вас ознакомиться Да не буду я с этим ознакомливаться Я даже не обязана Я вас понял Ожидаем полицию? Да, ожидаем полицию. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Громко и ясно, потому что ведется видеопротокол. Я вас уведомляю. Алло. И все, и пропал. Алло. Так еще раз представьтесь, пожалуйста, громко и ясно. Потому что ведется видеопротокол. Я вас уведомляю. Аудио-видео. Голубцов, да? А, звание ваше? Сержант. Милкика. Сергеевич. Значит, меня зовут. Я являюсь представителем общественной организации по защите прав потребителей Робингу. Мой телефон для связи представителем по доверенности общественной организации по защите прав потребителей по городу Сургут. Город Прошу наряд на по адресу 628-418. Это почтовый номер почтового отделения по адресу улица Островского. 20. Сколько? 21 дробь один. 21 дробь один. Никита Сергеевич, я прошу э, дать номер КСП. Начальник почты превышает должностные полномочия, нарушает права потребителей. Заявление составлено будет на месте Так, а КСП номер скажите? Все, я вас понял, Никита Сергеевич. Ожидаем. Что, выключаюсь? Не, не, не, не. Все. Видео протокол только полное съёмка. со статьей 16 федерального закона от 17.07.1999 1999 -го, номер 174. Пожалуйста, читайте, пожалуйста, а. потише. У нас Хорошо. А ага. почему тогда... Хорошо, мы тогда подождем, посидим. Не выключаю? Не, не, не. Вот читаем апелляционное постановление суда в соответствии со статьей 16 федерального закона от 17 -го 7 -го 99 -го года номер 76 федеральный закон о почтовой связи, услугой почтовой связи оказывается оператором почтовой связи на договорной основе то есть, которую я показывал положение Далее При решении вопроса обязанностью указания паспортных данных в извещении в форме Ф-22 суд апелляционной инстанции полагает возможным исходить из содержания в том числе пункта 98 почтовых правил, согласно которому в случае, если адресат не может по какой-либо причине расписаться в получении регистрируемых почтовых отправлений и денег по по переводу разрешается выдавать ему почтовое отправление под расписку одного из работников предприятия связи, не связанных с операциями на данном рабочем месте. Этот работник делает метку, по какой причине расписывается за адресата, указав свою должность, фамилию. В тех случаях, когда адресат лично известен работнику предприятия связи, вручить почтовое отправление разрешается без предъявления документов. На извещениях делается отметка должности и фамилии и несет ответственность за правильность выдачи почтового отправления. Таким образом, законодателям оговорены в случае указания паспортных данных или лишь отдельных случаев. По общему правилу предоставления документа, удостоверяющей личность, который Блин. может быть согласно главе 9 правил. Не только паспорт необходим в целях идентификации лица, получившего почтовое отправление с лицом указанным правителем, путем сличения имени в смысле, предаваемому этому термину Гражданским кодексом Российской Федерации и Беду. фотография с лицом, получи, получающим отправление. Указан, указание паспортных данных в данном случае не Бежит. имеет правового значения для выдачи почтового отправления. Об отсутствии обязанности указания паспортных данных свидетельства и сам бланк форма 22, не предусматривающую графу о паспортных данных. Данные обстоятельства свидетельства о наличии действий предприятия, события, вменяемого административного правонарушения. Мы все ожидаем, значит, наряд полиции. Я вас только предупреждаю, что ведется видео-аудиозапись. Все, замечательно. Что случилось? Передаю обращение. Лейтенант полиции поддумный Сергей Валерьевич до 13 сентября 2021. Ага, до 13. Все, я вас понял. Значит, я представляю. Представитель общественной организации по защите прав сотрудников Рубинбург по доверенности. Вот мой паспорт. Что случилось? Что у мной составлено обращение, надо внести данные на кому, то есть лицу должность, кто, кто, кто у вас начальник вашего отделения Вам именно УВД. отделение надо или управление или Ну я не знаю Для куда кого это? вы хотите писать? Ну я, имя, бы, я бы вообще на Кондрашова кондрашова, Кондрашов, Кондрашов, Кондрашов Руслав, Руслан Сергеевич, это УВД. Он то есть все вы... он теперь он у нас начальник управления другой человек понял значит на кому мне в шапке кому начальнику УМВД России по городу Сыбута примите пожалуйста меры воздействия гражданам они находятся в общественном месте без маски мы выставили вот в этом отношении по поводу маски то есть мы в отделении можем оформить 26 таби без проблем но сейчас мы пока нет, нет, нет. занимаемся вот данным вот начальнику УМВД России по городу Сыбуту ну, А принц Лущенко. Это наш новый начальник управления. А, вы именно обращение делаете или заявление пишете? Это заявление. Сейчас нету такого понятия заявление обращение. Они все регистрируются как обращение, mm -hmm. насколько я понимаю. Мне от вас надо знать номер ОСП. ОСП это в отделе полиции вы можете узнать. Uh -huh. Нам такую информацию не предоставляют. Не предоставляют Нам просто да? дают сообщение, что так... Я вам в устной форме пока зачитываю. <как> Смотрите. Обращение. На основании статьи 144-145 ГУПК РФСР прошу провести следственное мероприятие в отношении отделения АОР «Почта России» номер 628-418 по адресу город Сургут, улица Островского, 21-1. А именно, первое, у работников отделения отсутствует доверенности на представление от юрлица. То есть у меня есть выписка из ЮГРЛ. Да. Второе. Отсутствует лицензия на оказание услуг связи. Да, а, вернее, они представили мне лицензию, но эта лицензия не соответствует. То есть эта старая лицензия тут не совпадает УГРН и ННМ. То есть это старая э, организация ФГУ. Они э, считаются как правоприемники. Но правоприемник это не весь правообладатель. То есть вы понимаете, что данная лицензия является недействительной. С какой целью оператор искажает данные граждан в графе кому некорректный адрес получателя? Четвертое. С какой целью ведется сбор обработка персональных данных граждан паспортных данных операторами связи? Считаю, что работает организованная преступная группировка, которая собирает, искажает паспортные данные незаконно. При отказе предоставить паспортные данные, ссылаясь на ФСЗ-152 да, о персональных данных, отказывают выдачу а, корреспонденции, что является нарушением УАП РФ статья 14.3. Угу. Приложение. Копия постановления апелляционного суда номер А32-48-367-211. От 16 мая 2012 года. Три листа. Копия трех квитанций с искаженными данными. Один лист. Копия доверенности защита прав потребителей. Робин Бутмая. Моя роспись и под. Я понял. Значит, я... Второе, скажу, деле, Значит, смотрите. И скажу на адрес. Вот это регион АО. Тут не должно быть написано. Ну, это ведь, это не они Нет, а это приходят, я, я что понимаю. Чтобы, чтобы вы... Можно... Да, да. Чтобы вы понимали, о чем, о чем идет речь. Смотрите, я вам... То есть, так Я вот. понимаю, вы пришли сюда получить. Вообще, у меня в книге жалоб зафиксировано нарушение в каком плане. Оператору были представлены такие документы: загранпаспорт, водительское удостоверение, военный билет. И справка СССР, гражданина СССР. Я и здесь и мне было отказано в выдаче корреспонденции. А а почему? Мне сказали, что только паспортные данные она должна именно записать. Ну, да? Да. А здесь... То есть, смотрите, скажем так, я делал контрольную закупку. Вы знаете, что такое, да? Вот я отправил сам себе, вот они чеки. Чеки, да? да? Я сначала под... Под... подошел Предоставил 4 да. Да. <свят> жалобы, а? Я предоставил четыре документа, мне отказались, зафиксировано в книге жалобы и предложения. Отказали по не, не обосновано вообще ничего. Дан, данный, данный начальник, скажем так, отделения вообще не хочет вступать в диалог и ну, просто отказывает. На просьбу дать письменный отказ, она мне тоже отказала. <свят> Значит, я предоставляю вот такую вот такие обратную сторону, Пишу здесь ФЗ по паспортным данным. То есть я заявляю даже письменно, что ну, я отказываюсь вы, предоставить. Это ваше добровольное. Да, да, да. да. Смотрите, делаю гербовую э, сборку. Понимаете что? То есть оставляю свои данные. данные просто Я так просто понимаю, Да. То есть мне поэтому по этому извещению не было отказано. Сегодня я подошел и говорю, дайте мне мою корреспонденцию. Она говорит, я не могу вам дать статик, она ушла в архив. То есть мне полностью отказали выдачу. Дальше. Вот существует чеки. Вот такой вот адрес должен быть тереть. Дальше. Вот эта лицензия была аналогичная представлена, то есть она там где-то висит, она не соответствует. ИНН, ну, это совершенно другая организация. Это ну, старая почта. Я Значит, я это лично, ну, кто будет вести дело, чтобы я понимал, о чем идет. Дальше. А, начальник почты ссылается на а, приказ министра а, а, связи. А, номер я, к сожалению, не знаю. Да? Ну... А, то есть в открытом доступе вы можете найти. Но четко и ясно, в, в общих положениях, а то есть это спасибо. раздел 1, пункт 2, где операторы почтовой связи оказывают пользователям услуги почтовой связи на договорной основе. То есть у меня с этой почтой нет никаких договорных отношений. На каком основании она у меня вообще собирает данные, скажем так. Доверенности у них нет. Ничего не Понимаете? Вот, вот решение суда, что. Нет, нет, нет, это неоповержимые доказательства, что водительское удостоверение является удостоверением личности. Начальник мне не имел права отказать в выдаче корреспонденции. Далее. Если же мы смотрим выписку с ЕГР сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица. Только один человек, генеральный директор Акима Максим Алексеевич. Дальше. Сведения о держателе реестра акционеров. Да? То есть написано акционерное общество ВТБ регистратор. То есть вы понимаете, что. Граждан вводят в какой-то регистратор, искажают паспортные данные. Что они делают с этими квитанциями? Возможно, такое, что, ну, это мои, кстати, предположения, что делают из них селя, либо а, создают субъект права, <свят> субъект <свят> права. Дальше. У них находятся э, по ЮГРН 82 вида деятельности плюс медицина и так далее. То есть кому я передаю паспортные данные? У меня очень большой вопрос. И что с ними будут Спасибо. делать дальше? Мне тоже. Нет. Ну, я же им тоже не да. Я же им не разрешал, у нас нету с ними договора. Я на этот раз э, ссылаюсь. Надо полагать, что федеральный закон имеет приоритет над приказом министра связи. Понимаете? То есть этот регламент, на который ссылается начальный пост, это их регламент. Но он никак и меня не касается. Потому что у меня нет с ними договорных отношений. Об этом все указано в решении суда, которое приложено к заявлению. В принципе, все. Вот я написал на Акимова, на генерального директора, о запрете по обработке персонального. Что не даете? Сует... Да, да, да. да он... Принял приня приня приня он... у меня начальник отделения. Я, вот. я делал, угу. я прошу, я не... И в этот же день она мне отказала выдачи выдаче корреспонденции вот по этому изучению. Угу. Вот. Значит смотрите, в принципе мне как бы там все написано, там единственное, ну, телефон есть, то есть в любое время со мной можно связаться и договориться, где, когда я подъеду, без проблем. Надо понимать, что такое АО. АО это является корпорацией. Надо понимать, что согласно ЮГРУЛ, у них 82 вида деятельности. У меня большие сомнения. Я так понимаю, нужен участковый, либо пусть он вас вызывает. Вот смотрите, я составил, допустим, написать протокол и по времени работу. Можно это сделать прямо сразу. И по данному факту можно будет составлять по факту вызова такого. Я вижу. Значит, зачитываю. Руководитель отделения. Уважаемый, я, я вижу, че? не надо, вас прекрасно понял. Просто я вам объясняю, что по данному концу участковый будет раздеваться. Что от меня требуется вам? По данному, вот, по, вашему, по вашему обращению, правильно вы имеете? Да, да, да. Сейчас буду разговаривать с ежедневным оттуда, как Ну, видите, опять на вас человек заявляет, что вы не реагируете на ее замечания, не принимаете меры не одевайте защиты. согласно постановлению да, губернатора, номер 42, вот, я, я вас понял. Я вам вот. могу сказать, а, данное постановление губернатора ни не подписаны, не, не имеет печати. То есть единственное, где он находится, то есть на официальном сайте, а я вам как, скажем так владеющие виспруденции, и вы, э, скажи, скажем так, давая знакомые, вы сами понимаете, что данный документ не имеет юридической силы. Твое, я вам говорить не буду. Да, я думаю, что да, Паспорт вам будет не нужен. Нет, нет, нет. Покажите ваши данные, запишу, запишу. чтобы мне в рампорке указать. Да, конечно. Давно уже здесь? Ну, уже два часа. Да то, есть, да. то есть вот смотрите, что, чтобы не было сомнений, что несуществующая организация, да? Да я То, я верю, то, я то есть вот решение суда, угу. всякие, вот исполнительные листы, то есть мы закон, работаем на законах основания. Сами понимаете, что было бы что-то не так. Судебы надо бы сразу сказали идти отсюда. Все это проверим? Все верю. На масочный режим. Да, ввели, вот, а где маски-то? Нету масок. Человек пришел без масок. Обязан выдать. Поднородные, по идее? Да. А да, где они? Антисептики стоит, по идее. Да. Ну? Кто нарушает? Если они требуют, так вы поставьте это сюда. Правильно? правильно? Согласно с этим? Если они сами нарушают, ничего не дают. Как они хотят там. Мы можем проехать по идее. Дмитрий Витальевич, правильно? А? Дмитрий, Витальевич, правильно? А? Дмитрий Витальевич, правильно? Да, да, да. Смотрите, сейчас участковых занят, он за городом в районе. Угу. Хотите, проедем в отдел. Хотите. Телефон у вас здесь указан. Да. Вот эти команды вы ей передаете как бы мне. Можете их передать. Я напишу совместно вчера, пока всегда по факту вызова, чтобы он сюда вы сюда увидев. Обратились, посмотрите тот-то, то. -то, -то. Этот материал уйдет у меня. Он рассмотрит. Примет решение, вызовет вас, опросит. Хотите там? Ваше желание. Наносите на вас и все туда не нет. Не могу. могу. Это, это понятно. Не, я просто сам сам могу проехать. Это мое как бы, желание. В ради потому Бога, что можете это мое... с нами проехать. Можете с нами проехать. Давайте в каком отделе? В первом. Второй, второй отдел, второй отдел, второй отдел полиции. Все, все. Второй. так, видео протокол. Завершен. Да, sure.